Я бы, конечно, хотел бы остаться, но посмотрим Видимо, еще. Влюбили, Спасибо большое, я вас тоже. Хорошо, надеюсь, жена не увидит это. Это отрежут.